Всем привет! С вами как всегда обзоры от Mob.ua, а у микрофона я, Amortis. Поехали. Вот именно, поехали! Сегодня у нас аркадная игрулина, гонка в стиле раннера, или, если быть совсем точным, гоночная аркада в жанре раннера. Называется она Redline Rush, а разработала ее её... нет, наконец-то, не Loft. Прямо приятное разнообразие. Разработчик студия Крэскет Moon Games Недавно у нас уже был типичный представитель жанра бесконечного раннера. Игра Гадкий Я Миньон Раш. И сегодняшний пациент это что-то в том же духе. Опять же, игра не пытается претендовать ни на что, кроме звания таймкиллера. И в качестве таймкиллера она просто идеальна. Вообще, хороший раннер это, по-моему, лучший способ провести свободное время. Некоторые, наверное, скажут, что лучший способ это секс, но кому нужен секс, когда есть раннер? сюжета как такового в игре нет да он там и не нужен ты просто играешь за какого-то стритрейсера, который почему-то уезжает от преследующих его копов это все что тебе надо знать о предыстории и мотивах происходящего давай по старой доброй традиции начнем детальное рассмотрение с самого начала игры то есть с меню меню с интерактивным фоном это не просто интересно это еще один повод позалипать возя пальцем по экрану и вертя машинку. Ну а кроме залипания, можно еще до старта заценить достоинства графики в игре. И да, графика весьма сочная, яркая и прорисовка радует. Можно открывать и покупать машины. Изначально у нас открыто всего две тачки, а денег и вовсе хватает только на одну. Так что придется выбирать. Автопарк довольно велик. Хотя машины не лицензированы, то есть не имеют стопроцентного сходства с реально существующими марками, но все же узнаваемы. Каждая машина дает какие-то определенные бонусы. например Например, моя первая тачка давала плюс 5% к общему счету. Ладно, авто мы выбрали. Что же с ним еще можно делать? Можно клеить на него виниловые наклейки и перекрашивать. При Притом наклейки не только меняют внешний вид, но и также дают бонусы. Как и положено в любой гонке, перед стартом нам показывают карту города с нанесенными на нее трассами. Всего в игре три трассы, а изначально доступна и вовсе одна. Остальные разблокируются за внутриигровую валюту. Зарабатывается эта самая валюта довольно просто, и покатавшись несколько дней, ты сможешь накопить и открыть следующую локацию. Но геймплейный процесс представляет собой классический бесконечный раннер. Нам доступны два направления, это поворот влево и поворот вправо. Управление происходит. Нажатиями именно на расположенные по бокам экрана кнопки. В настройках кнопки можно отключить, чтобы не загораживали обзор. И тогда поворачивать будем, просто тапая по нужной стороне экрана. Наша цель собирать монеты и время от времени встречающиеся бонусы, такие как защита машины или нитро. И, конечно же, стараться ни во что не врезаться. Со временем сложность препятствий и скорость машины растет, и надо продержаться как можно дольше. Но ну, а еще можно таранить другие машины в бок, тогда они отлетают куда-то за экран, а мы. Получаем небольшое вознаграждение. Но еще, как и во всяком бесконечном раннере, сюжеты миссии нам заменяют ачивки. Тут я подробно объяснять не буду, все и так знают, что это такое. Итог, игра проста как лапать. Ни в управлении, ни в сюжете нет ничего замысловатого. И это хорошо, в игре просто нет абсолютно ничего, что могло бы не понравиться. Я даже минусов не нашел. Так что качаем, ставим и ездим, когда нечем заняться. На сегодня это все. С тобой были Николай Подгурский, Федор Амортис и обзоры от Мопья. До скорого!